Набережная, где можно пойти прогуляться. Ну и давайте выйти на пляж, посмотрим в море. Как обычно, видите, на пляже стоят загородки такие, и самый вход в море. Смотрите, здесь есть камни, но сильно не пугайтесь, потому что здесь пологий да, вход. А там есть риф, маски, ласты можете попробовать. Он разнообразный, поэтому есть плюс. Нас... Территория зеленая достаточно, видите, даже с экзотическими такими кактусами. И смотрите, есть детская площадка, что очень круто а она с навесом, здесь действительно можно поиграть и вообще выглядит все как домик, правда, на дереве и ресторан, конечно, здесь отличный ассортимент как обычно, любви по сырам определяется, сыры, смотрите, есть Ёгурты, здесь вон горячие курицы, жилья, чай, соки, выбор фруктов. Многие меня спрашивают, какие а они есть, разные выпечка. Так что очень хорошая питание. Здесь. Ну и атмосфера практически.